Смотрите, теперь, какие бывают у нас лоты. Зачастую ищут автомобили. Что можно о них сказать? Цены сейчас не такие, как раньше. Когда мы начинали в 2010-2011 году, можно было купить тот же Porsche Cayenne вместо миллиона за 200-300 тысяч. Да, это была реальность, это было довольно часто. Сейчас это больше как исключение, нежели как правило. Второй момент, что на автомобиле большая конкуренция, в силу того, что, в отличие от недвижимости, здесь довольно небольшой бюджет. Какие важные вещи нужно знать про автомобиль? Если вы нашли автомобиль с какой-то огромной скидкой и идете на просмотр, обязательно возьмите человека, который в автомобилях разбирается. Возможно, он вам скажет, что это не скидка, а реальное техническое состояние автомобиля. Следующее, да, что вам нужно знать о плюсах покупки автомобилей, это то, что если вы все-таки научитесь их покупать, так сказать, на потоке, это становится уже выгодным бизнесом. Почему? Потому что в отличие от недвижимости автомобиль довольно быстро продать. То есть буквально сегодня купили и сегодня же вам уже пойдут звонки по поводу того, что люди захотят купить его у вас. То есть в этом есть его выгоды. Небольшой бюджет, быстрая оборачиваемость. Минусы, что нужно действительно разбираться в техническом состоянии автомобиля. Если хорошо на этом зарабатывать, то, наверное, это нужно покупать автомобили премиум-сегмента, которые стоят миллион, полтора и так далее. Друзья, это, наверное, все, что вам сейчас нужно знать об автомобилях при покупке на аукционах. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь. Если какие-то вопросы остались непонятными вам, пишите под видео, я на все отвечу.